Эй, братанчик, а у тебя еще жвачки не найдется? Не, братанчик, последняя осталась. Ну ладно, братанчик, держи мою. О, братанчик, спасибо, не думал, что ты такой щедрый. Пожалуйста, братанчик, обращайся. Это, братанчик, я сейчас в туалет выйду, ладно? Ну там, по делам. Ладно, братанчик, иди покакай. Ну ладно, братанчик, я пошёл покакаю, да, давай. Так, он, наверное, братанчик не увидел. Это, братанчик, а как там... А Ах ты говнюк! Братанчик, ты все не так понял! Это я подарок маме на, день, на 8 марта хотел сделать, понимаешь? Э, братанчик, 8 марта через год только будет, э! Че, братанчик, меня так обманываешь вообще, я в шоке. Все дома! Вы что, без меня жвачку жуете? Батя решает! What the Если посмотрел этот видеоролик, поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик. И тогда вот эти вот двое говнюка станут живы. Понятно, кто не подписан, Ох.